Во-первых, график, который ты не можешь планировать. А, ну вот, например, сейчас у меня будет отпуск с завтрашнего дня, но могут быть и роды, а, невозможно ну, распланировать вообще ничего, потому что роды могут быть в течение пяти недель, да, и все это время мы ждем. А, ну, это, наверное, главная издержка. Да? Вторая издержка – это то, что роды чаще всего ночью, соответственно. Чаще всего нужно запланировать какое-то еще время для того, чтобы восстановиться. Потому что, ну, может быть, в 20 лет мне было бы проще это делать, в 30 не спать всю ночь. Заметно для моего организма. А это то, что для семьи это, ну, безусловно, гораздо большая нагрузка, да, чем если бы мама ходила в офис, потому что мама внезапно исчезает, никто не знает насколько. Моя семья, единственный вопрос, который они задают, куда уезжают на роды, это первые или вторые. да. Если я говорю первые, они говорят, все понятно, мы тебя не ждем. Я помню, что мне всегда запомнились их лица, когда я приехала с очень быстрых родов в тот же вечер. «Ты уже здесь? А роды что? Случились или нет?» И тогда я поняла, как сильно на самом деле мои внезапные отлучки, да, и возвращения влияют. Плюс, конечно, когда я прихожу домой после родов, я не самая ресурсная мама, да, и обычно мне нужно просто какое-то время, чтобы там, помыться, полежать, поесть, отдохнуть, да, прийти в себя. Классно, когда, ну, чаще всего это происходит под утро, поэтому, ну, там, скажем, с 4 утра до 9 у меня есть какое-то время, чтобы там немного поспать, поесть и прийти в себя. А, но иногда это бывает, там, день, например, да, когда все скачут, и, там, нужно делать уроки, и нужно играть с младенцем, и а, какое-то время нужно было семье для того, чтобы понять, а, что вообще происходит, да, потому что... А, ну, просто там, человек, которого ты знаешь и любишь, исчезает, потом он приходит, такой вот, смотрит в одну точку, и если ты начинаешь его слишком сильно теребить, становится агрессивным. М да, да, да, да. Есть такой даже термин а, акушерский муж, но вот к, к долам это, видимо, тоже относится. А, поэтому, конечно, а, я думаю, что это огромные издержки, вот. Плюс ко всему, а, Долы в Москве э, берут сумму да, за свою работу, которая не определенна в часах, поэтому в каких-то родах я могу быть там, 5 часов, а в каких-то родах я могу быть 30 часов.